В воскресных передачах я внимательно еще раз прослушал ключевые позиции, с которыми президент выступал в послании. Затем ярко выступал на двухсоттысячном митинге-концерте, который проходил в Лужниках. Он особо выделил еще раз идею о том, что Запад требует геополитического поражения России. Сказал, это означает уничтожение русского мира, распад российского государства – и расчленение нашего многонационального народа, это абсолютно неприемлемо ни с какой точки зрения. Я совершенно разделяю эту оценку, но настаиваю на том, чтобы и правительство, и Совет Безопасности, и Государственная Дума, и Совет Федерации отреагировали должным образом на послание президента. Верные оценки военно-политической операции, в том числе санкций Запада, которых уже набралось почти 15 тысяч, посчитал 7,5 тысяч только санкционированных юрлиц и физических лиц. Ничего подобного в истории ни одного государства не было. Мы удержались, устояли, но надо прекрасно понимать, что готовится весенние наступления. И если также будут облегченно относиться к этому те, кто обязан принимать срочные меры, то я боюсь... Нас постигнет еще одна неудача. Я как человек военный обязан предупредить, что должной подготовкой в ряде подразделений, в том числе и промышленных, я не наблюдаю. Наша команда проехала от Курска до Херсона. Наши руководители побывали во всех главных объектах, которые там восстанавливаются. Мы все делаем, чтобы поддержать ребят, которые верой и правдой служат своей державе, защищают русский мир на передовой. Мы отправили туда 105-й конвой, отправили все необходимое, 17 тысяч тонн, и каждый день принимаем, помогаем детям, которые приезжают оттуда и учатся настоящему патриотизму, интернационализму, потому что их там учили по Соровским учебникам. Он подготовил 2 миллиона учебников, которых со второго класса прививалась ненависть к русскому миру, к нам как нации, к нам как государству и нашей великой советской истории. Это недопустимо и требуется усиленная, утроенная работа всех подразделений. Обращаюсь к Министерству обороны, министру Шойгу, начальнику генерального штаба, чтобы они реально оценили то, что там происходит. Мне непонятно, почему везут эшелонами снаряды снова к боевой линии, почему не перекрыты ни одни каналы поступления этих боезарядов на этот фронт, почему не принимаются меры, несмотря на то, что все красные линии давно перейдены. Взорвали Крымский мост, ремонтируем уже более полгода. И тем не менее, ни один путепровод, который ведет из Польши и соседней страны, по которым тащат туда вазами оружие, боеприпасы, танки, почему они по-прежнему функционируют? Почему функционирует вся информационно-пропагандистская система, которая работает против наших войск и против населения Украины? Почему не усилены мощности, которые доносили правду до украинского населения? Украинское население не понимает до конца, что их взяли в плен. Нацисты-бандеровцы во главе с СРУшниками-американцами и используют ВСУ как армию наемников, которые науськивают против нашей страны. Войну надо вести настоящим образом. Вот сейчас отметили только 23 февраля. Почему отметили? Потому что Ленин, который совершил Великий Октябрь, уже через два месяца столкнулся с тем, что банкиры Лондона, Парижа и Нью-Йорка, собравшись, приговорили советскую страну и разделили ее на сферы влияния. У Ленина не было армии. Он обратился ко всей стране социалистической отечественной опасности. Сформировалась четырехмиллионная армия. 86 тысяч царских офицеров пришли и служили. Служили рабочей крестьянской армии. Чтобы выполняли офицеры все указы Центра и Ленина, к были представлены комиссары, и которые проводили эту работу безупречно. Поэтому мы победили Антанту, 14 государств, вышвырнули всех портов, которые заняли англичане, американцы, японцы, французы и все остальные, и стали строить великую советскую державу. С первого дня банкиры... Их обслуга Запада, объявили нам войну, война не прекращалась ни на один день. Когда сегодня говорят остановить холодную войну, да она давно перешла в горячую, в рукопашную уже идет. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что как только победили в мае 45 не прошло и года, как Черчилль Фолтон объявил нам очередную войну. А как только они сделали ядерное оружие, уже 1949 49-го года, План дропшот утвердили молниеносный удар и обещали, что в начале 1957 года они сбросят на нашу страну 300 атомных бомб, а на одну Москву 10 ядерных зарядов предполагалось. И лишь благодаря великой советской эпохе, благодаря полной мобилизованности науки и образования, благодаря гениальным трудам нашего генерал Сталина и академика Урчатова мы ликвидировали этот разрыв. Курчатов 57 лет ушел из жизни. 6 лет не был ни одного дня в отпуске. Награжден Ленинской премией, четырьмя сталинскими премиями, трижды герой Советского Союза, лауреат всех конкурсовых премий. Он справился и сегодня его могила на Красной площади рядом с Королевым Курчатовым. Это три гения, которые обеспечили нашу безопасность. А у нас по-прежнему нет гарантии, что снова Мавзолей, эта пятая колонна не придет завешивать фанерками и унижать великую советскую эпоху. Мы не видим того, чтобы пятая колонна прижала хвост и язык, как это было в начале спецоперации. Включаю Соловьев и Лайф. И что слышу? Возмущаются и военные эксперты, и Соловьев, и Богдасаров, и все остальные. Открываю независимую газету «Передовица Ремчукова. Перечеркивает все послание президента и выступает, как американская дудка. Скажите, что это такое в условиях войны. Объясните мне. Если вы можете объяснить, объясните, что это такое в условиях войны. Где вы видели, что так воевали? Если торговать и договорня готовить, это одно. А если защищать русский мир, у нас нет права на поражение. Вот это каждый должен понимать, независимо, какой ты партии, какой ты фракции, где ты живешь. Вам объявили войну на уничтожение, и никто из них не скрывает. Подчинили 40 государств, весь свой военный промышленный комплекс, деньги. Нагнули от Украины, Украина им совсем не нужно, Но они нагнули Германию, Европу, и они выстроились в ряд. Я хочу обратиться к нашим спецслужбам. У вас взорвали три трубы потока. Рядом Англия, рядом... Э, вы теперь знаете, кто взорвал. Они сами об этом написали. Вы знаете прекрасно, что стоят за этим американцы. Байден, я смотрел, три раза официально заявил, что этот поток не будет работать. Теперь известно, что последнюю кнопку нажимали норвежцы. Так рядом норвежский трубопровод идет в Польшу. Почему он работает тогда? Каким образом ведет войну? Я сам трижды служил, я знаю, что такое война, знаю, что такое разведка, знаю, что такое спецслужбы, но я не понимаю той логики, которой руководство, те, кто прослушал послание президента, сидит сложа рукой и не обеспечивает то, что необходимо для победы, для фронта, для полной мобилизации граждан страны. Президент блестящий высказал, надо убрать Болонскую систему. Да, балонская система ЕХ, уничтожает все, что связано с патриотическим испытанием, с нашей историей, с культурой, с правдой и так далее. Тогда, министр образования, министр высшего образования, дайте нам разъяснение, пригласите «Единой России» к Думу, давайте выслушаем, что они делают. В какой ВУЗ не позвоню, нигде, ни политинформации, ни правды о том, что происходит. Поддержка требуется ребятам, которые там сражаются. А это требует принципиальной, но информационной политики, от мобилизации всех сил и ресурсов. Вот в соберутся, на Совет порассуждают, опять все вокруг очередного параграфа. Мы должны сейчас собраться и строго определить порядок. На каком основании страны вымели 261 миллиард долларов в прошлом году в условиях войны? Давайте разберемся, кто их вывел, почему вывел, почему олигархия наша не хочет помогать стране. Собрал белоусов, я посмотрел протокол, собрались такие тузы, оказывается, у них на юрсчетах индивидуальных 81 триллион. 81 триллион. Налоги не платят нормальные и не дали 250 миллиардов для того, чтобы дырку в бюджете залатать. У нас дети войны сидят проголы. У нас девятый год страна нищая. Каким образом они хотят добиться сплоченности? Надо попросить Мишусина, пусть положит на стол это, этому олигархату доклад ОКСФАМ, который был распространен на Давосе. Среди всех банкиров, американские, западные банкиры, официально внесли предложение в условиях нынешних поднять им налоги еще на 50%. Они меньше 30 нигде не платят. Почему наш олигархат никак не реагирует? Что он собирается выжить, ничего не получится. Там обобрали и тут их разденут до нитки. Поэтому задача стоит максимальная сплоченность. Но сплоченность может быть на хорошие идеи. А идея патриотизма и спасения нашей государственности – великая идея. на национальной культуре, традиции. Идея, связанная с тем, вот о чем китайцы сейчас высказали. Они подставили нам плечо в эти трудные минуты. В АНИ я посмотрел ее выступление и встречи все на Мюнхенской конференции, и с немцами, и с французами, и с итальянцами, и даже украинскими министров. министрами. Приехал к нам, подробно проинформировал, и Патруша, и Лаврова, и с президентом. Сейчас Сидипин приедет для того, чтобы выстроить. Ведь их 12 пунктов требует обстоятельного обсуждения, внимательного рассмотрения, поддержки. Но во всех столицах мира... Должны понимать во всех, и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке, что американцы сейчас хотят продолжить свое колониальное господство и всем хотят выкрутить мозги и руки. Не скрывают нисколько об этом. Тогда, если вы это понимаете, вас не устраивал тот колониализм, новый колониализм, когда не будет ни мужчины, ни женщины, ни мальчика, ни девочки, он будет хуже гитлеровских концлагерей. Он хуже по своему содержанию и характеру. Тогда давайте сплачиваться, объединяться, давайте останавливать нацисты бандеровщину. Про тот фашизм, который нарождается, либерального, американизированного, англосаксонского толка. Кстати, они скармили Гитлера. Поднимите историю, вы ахните. Сидели их банкиры, которые сказали, да, Гитлеру, и после этого бацилла поплыла по всей Европе. А потом войну развязали. Сейчас Момент истины, который требует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов. Мы предложили программу развития, бюджет развития 45 триллионов, три реальные программы. Сейчас вот все министры приезжают и выступают. Мы настаивали на том, чтобы Мишустин отчитался как можно скорее. Согласовали вчера, 23 марта. Вот, и мы все сделаем для того, чтобы наша программа лежала на столе у всех министров. Но в ответ на послание президента которые требуют максимально отмобилизовать граждан страны для реальной победы, обратился к каждому, требуется внутренняя сплоченность, мысли и политическая воля. Без смелости и политической воли еще никто победы не одерживал.